Здорово всем, если вы хотите получить от меня кучу питов, то подписывайтесь на мой канал и ждите скорых видео с розыгрышами и стримов. Давайте сделаем так, вы присылаете мне в Discord доказательства, что подписались на меня и поставили лайк, а я вам даю радужного пета. Плюс у меня в дискорде, вы можете как купить питов за гимы, так и продать их мне за те же гимы. Я советую не сомневаться в правдивости этого видео и хотя бы проверить. Ну что ж, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!